Бонжур, лизами! Здравствуйте, друзья! Пирожки с любой начинкой, наверное, самое любимое и ходовое блюдо. И все хотят заполучить хороший, качественный и несложный рецепт теста. Это тесто просто сказочное, получается всегда и у всех. Не знаю, как вы, а у меня самая любимая начинка – картошка с грибами. Толку картошку до состояния пюре, поджаренных с луком грибами, приправляю по вкусу и отставляю. Теперь к тесту. 2-3 столовые ложки муки, сахар и соль соединить. Влить 3 столовые ложки растительного масла и крутой кипяток. Как только вода закипела, сразу ее в тесто. Немного все перемешать и оставить охлаждаться. Как только масса остынет до тепленького состояния, берем стакан теплой воды и растворяем в нем сухие дрожжи. Полученную жидкость заливаем в заварное тесто, и все тщательно соединяем. Теперь можно просеивать муку. Делаем это в несколько приемов. Тесто перемешиваем сначала лопаткой, а по мере загустения массы начинаем вымешивать его руками на рабочей поверхности. Мукой тесто не забивать, по консистенции оно получится мягкое, но слегка липковатое. Главное, оно держит форму и не плывет. Чтобы спокойно с ним работать, понадобится немного растительного масла. Обрабатываем поверхность и само тесто и начинаем делить его на порции. Мои пирожки будут габаритные. Кому нравятся маленькие, отщипывайте кусочки поменьше. Далее каждый кусочек теста смять в комочек, подгибая края, и накрыть минут на пять полотенцем. Этому тесту расстойка не нужна. Начинаем почти сразу формовку пирожков. Комочек теста расплющить в нетонкий круг, делаю это руками, начинки не жалею. Прелесть этих пирожков в том, что при выпечке начинки будет много, а теста совсем мало. Увидите сами в конце видео. Края теста тщательно слепить. Склеивается оно очень прочно. Главное приложить немного силы. А дальше формируем пирожок. Жарить пирожки в нагретом растительном масле. Его в сковороде немало. По мере обжаривания я масла больше не добавляла. Всего получилось 14 крупных пирожков. Жарим на среднем огне с двух сторон. Так как масла было немало при обжарке, излишки жира лучше убрать при помощи салфетки. И вот такие красавчики получаются в результате. Мягкие, нежные, вкуснючие. Просто не передать. И обратите внимание, какое тонкое тесто. Его почти нет. И сколько начинки. Пробуйте, готовьте. А я вам говорю. Бон аппетит и абенто.